И здравствуй, дорогой друг, я ник В1, начинаю, как бы вам сказать, не добрали тех лайков, которые я попросил. Ладно, манечок КСГ все равно выйдет, и да, подписывайтесь на фанатика панкеллера, будет ссылочки в описании. И наливайте себе чайочек и вкусняшки. А мы начинаем. Маничка. Не, ска. у меня тык-ножи ну, были. Ну что, мы начинаем ролик, С вами я, с вами Фанатик. Фанатик и... Нюхо, охо, ох, ну, ты куда? Панкиллер. Панкиллер, куда? Ты чё? Всем привет, привет. Всем приятного с аппетитным. А мы начинаем? Че, давайте камень, ножницы. Давай. Я уже написал, жду вас. Давайте все, раз. Три, два, один. Три, два, один. Джека, Джека ты маньяк. А бля, везет мне как всегда. Нифор. Димон, я знаю, портов... Начинать, я, знаю, я знаю, что ты фартовый. Я знаю, что ты фартовый тип. Как всегда найдешь это. Опа, я что-то слышал? Ну все, пойдем нычиться, Димон. Только побудь. что а а что тут ножи меняются, да? Да, да, они там разные. Move it, move it. Давно не слышались, кстати, Димон. Как у тебя там? Это да нормально все? Нормально. Давай, давай, давай, давай. Только тут по одной гранате можно пользоваться, я предупреждаю. На похеру. Ага, похеру. По любому что-то должно быть. Это я такая карта. Карта поведения. <свас> <-то> ваше... Ой! Ой! <свас> <свас> Еба! Это, Еба! <свас> это, Куда? Быстро. <свас> Давайте поменьше матов, ребят. <свас> Быстрый телепорт, да? Да, да, да, да, это за наверное, да? Блин! Да не есть. А, это через зубы. Да, Дженко -а -а <свас> этот... знает его. <свас> Все, ребят, я скоро вылезу. <свас> О. О! О, еще какой-то быстрый. А, не, не стоило. Не стоило. А ты Блин. А, я вас вижу. Беги, беги, беги. беги, беги, беги, Форос. Один, а Ты что, Бага, за твое? Бил московолочь. Я не видела вас. Мой глина. Блять, бед диван, бед диван. А как ты сюда попал? Э! А где я? А как я? Я не знаю. Попасть в тебе. Через верх, же Джека. Через верх. Да. Через верх, через лестницу. Аванчик! <связь> <Обманщик>! Аванчик! Обманщик! Обманщик! <связь> обманщик. Ну, беги-беги! беги Форес, беги-беги! Аа, давай! Давай, Димон, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, что, за мной бежит? Да вроде нет. Ну-ка, сейчас подожди, посмотрю. А, я не могу перелистывать на маньяка. Он сюда бежит. Я... Димон, он тебя спалил по ходу дел. Думаешь? Сука ага. крадется. Димон тупой. Я завис. Серьезно? А у тебя пинтл, я, я сломал игру. У тебя пинт, пинт, пинт, Димон. Не, не, не. А, Джейнка тебе не попадет, то бишь? Ой, oh, oh, я увидел. Да-да, <laughs> я тоже увидел. Видели монетку? Видели, Нет. ребята, монетку зеленую? Нет. А -а -а, надо звук убавить, наверное. Я его увидел. О. Oh. О, как ты здесь оказался? Yeah, это тут же не просто так. О. Oh. Ты, эха. Нет. Да. <laughs> А как это так может быть? А, типа блин, на нулевой на нулевой этаж, колен. Ври, вот сюда типа прыгаешь, и видишь вот? Ну, Заженки нормализовался пинк, кстати, Смотри. 60 стало. Ври, видишь? Лё, а ты не видишь? Колен. Видишь? Колен? Да, да, да, вижу, вижу. Вот хлопай, свалился. Он Да. Опа! Я тебе говорю, он только оттуда выходит. Ты это сладишь и он там забирается? По любому здесь нычка есть. Да, да. Через стены. Ага. Имон. Как это? Четко, красиво как да? ты это сделал ты скажи мне о паркур хочу хочу на паркур это уже наверное паркур где-то откуда-то не только нет, только, он только, он только, только не крыши. только не прыгай никуда такая тихо алло мазафака женя такое Женя, поднимись на самый высокий этаж. А я не знаю где то я не вижу. А чем тебе не очень? Ищи. Ты в книжках жека? Я не могу сообразить, зачем. Я посмотрите на улицу вышла за мои метки да Ежёный откуда вид. мы знаем? откуда мы знаем? а? вот ты мне скажи на милость да вот это здание Вот. молк и ты а -а. вот за это говоришь? Н нет нет не спустись на тебе дикой и дикой и и да ты вот наверху смотри, где. Ты увидел его? Где, фон... где фонтан вверх смотри? Фонтан. Ты, ты сейчас да. на фонтане, Женя. Я вижу тебя, что ты наверху. Но... Не хочешь попробовать найти как... да, да. Я тут добавил звучок немножечко на микрофоне, слышишь, Димон, нормально? Никой! Мне можно Какую? Я... Какую хуйню там включить? Не понял. А, я выключил. На а, второй поставить. Ты вибрацию но что ли и... поставил? Да, да, да. Блин, я тебя без вибрации лучше слушаю, чем э, с вибрацией. Женька, то я тебя точно. -то... Опа! Походу а -а -а. делает это оно. ниху -ху. а Не, -а -а! а -а -а. но ну, это не прикольно. А -а. Я... <связь> а -а -а. Ни разу не прикольно. Ну да, если в Женьки тебя спалит, ехать да? Как Димону попасть, кто подскажет? А откуда Ой. я знаю? Будут сейчас, если он да? Да-да-да, зарежут тебя так сзади, прикинь, да? Чпоньк, и ты поп... Опа. Опа, он здесь. <с Matty> и не здесь. Есть 이... да? Он Поверх лазит. Ты видел? Вон он. Он вниз улетел. Понятно. Это не то. А он не знает. Он перепортнулся, короче, не по ним никуда. Я в здании. В том же, где ты был. Он, он, он прям перед тобой телепортнулся, ты не представляешь, как это было. <решит> врёте вы мне всё, Не-не-не-не-не-не-не. Нифига это, я ты здесь так он, да? По-любому здесь где-то есть нычки, а? Но не одна же. Блин, тут так-то интересное место. Это же сюда можно попасть будет. Да, вот да, Сюда да, ты да, на эти да. имеешь в виду? Не надо? Подожди топ Топ-топ-топ-топ-топ Я на трейдер, что <связываю> А, интересно <связываю> Димон, он там внизу? Есть лестница, да? Извиняюсь за кашель <связываю> Да ничего, ты просто приболел, что сказать <связываю> О. -о, -о. Женька, Женька, топает, топает, топает, топает. Эх, я тут шумлю, блин, немножечко. Серьезно? А, я понял. Да, да, да, ты на это же место просто попал. А нельзя сюда. Она отталкивает. Она да. только оттуда. А где он вообще? так кто его знает? Жень, 17 секунд. где, Женя? Я в целом в среднем локацию геолокацию, да? А я на улице. Ладно, я забыл. тебя? О, керамбит. Ха. Вам кипец! Ребят... Здарова, бро. Здарова, бро. Здарова, здорово. Здарова, здарова. Итё! Итё, давно не видели, что ли, а? Ты помнишь, в где я был? не Честно сказать, там не помню? Я тоже. Женька там гранатами кидается. А, он оттуда уходит, там, никуда. Так. Стой. Вот это здание. Но у меня один ножик остался. Там блин, Димас. Ты за мной бежишь? Да. Че, залечь что ли не можешь? Разучился играть за столько времени. Что наплываешь? Блин, я забыл, бля. А, о, о, о, вот сюда. А, да, да, да, да, да, я. Джек через секунду выходит. О, он вышел, вышел, вышел, вышел. Прыгнул. Ожерельчику. А, все. Во. Так. Все четко. По... Только на красные круги, не что, Я знаете. понял, я понял. Это выходы. О. Глян. А. Все. И. Серьезно? Habe�ville. Ты серьезно? Да. Но у нас же не просто так тут, мне кажется, да? Ну, да. Давай, с посадочкой, оп. Нельзя. Слушай... коробочка висит. Лучший... О, вон, я вижу. Как ты забрался? Эй! Меня слепил. Мне глаза че не вытекают. За рожик. А он что здесь? А вот это вот, мне интересно, куда он ведет? А ты же туда спрыгивал на него. Нет, я на тот спрыгивал. <свистит> Бежим! <свистит> он никуда не ведет. <свистит> Нет, он ведет! Кто попал? Димон, я сейчас. Куда? Куда? Куда? Димон, я технику исчезновения сделал перед Женькой. Куда? Куда? Куда? Я тебя попасть не могу. А, а! Димка, я еще я технику исчезновения сделал. Я видел. Шо? Он ко мне побежал. На рыбьи Куда он чу? Как он чу? А, во. У меня. У меня ты страшно лагало, просто скажу. Да мы, мы с тобой вдвоем в одну дверь пихались. Ядрен потон вообще угористый. Вон, смотри, куда ещ попасть? Вон туда. И. Где он там, Йота? Прям прям передо мной топал, ты слышал, да? Понял? Я там себя. А как он туда попал, слышишь? Куда? Поверись налево. Наверх, на, на, направо. Наверх. Вот сюда? Направо, направо, наверх. Как он туда попал? Я откуда знаю. Сейчас буду смотреть, думай, думай, думай, думай, думай, думай, Ник. Только нет, я там сижу О! О! А так можно? Зайди Да А, -а, -а, -а, -а, -а, -а. а куда она ведёт? Не знаю, зайди а -а -а. Не заходи, я вспомнил что это не, не то, да? Нет Совсем не то Да, ты сбылся. Веселимся! Всё, последующий. Последующий. давай, я похеру. Да, я мог. Ну ладно, Дима. Не, ну это ржать не было. Первая партия ваша была, а вторая моя. Ну ладно, ладно, повезло тебе. Повезло, повезло. Ну да. Ну да, ну да. А у меня ножа нету челы! А? А? Ладно, я буду искать выход из ситуации. И Женька туда, же, да, пошел? Ну да, ну да, ну да. паркуру пробовать проходить а, а как О, он я? там? а он уже оказался там <смех> Вот че? <чёрт. смех> а серьезно? а как ты там оказался мог? <смех> ай, пока маньяком был нашел ты серьезно? маньяк уходит Дима выходит у меня один в ППС, это нормально? Димка, не догадаешься? Ты херня. Не беги, беги, как вы мне. Так, Все? Вы уже давно. Да я выживу, только ползешь как таракашка. Ты Димон догадается, нет тут вот об этом месте. Куда я-то? Ты чего? меня спалю. Это что там такой наглый? Я видел его. А че ты тогда прыгаешь, Димон? А где Димон? Я его не вижу. Он от тобой. Внизу. Цип цип То это будет очень весело. Стоит. Че, типа, ты вот под заберешься ко мне, да? О. Блин. О, ага, нифига там маньяк где. Не <п finish> <с dub> <п finish> <у trucs> нахер, Женя. <п finish> <п finish> а ч он? А ч ты такое сделал? Я тебе достал. Неполи мои нычки тут, Женя. А надо еще найти, как туда попасть. Ты же знаешь, как я люблю это дело. Как туда Димка попал? Ух ты! И куда ты ушел? Да он за мной, наверное, пошел. Да хрен его знает. Где-то летаю. Главное... Главное дима... Я кого-то слышал... Я кого-то слышал... Калёк, беги! Давай! Давай, вкатывай! Давай-давай-давай! Беги-беги! Беги-беги! Единая операция! Дима! Дима! Да начился играть, а чья? А как ты так? Я знаю, куда он попадал. Я уже догадался. Да-да-да-да, Женька, я знаю. О, че там за монетка? Да, вот это тоже так же. Это изумруд. Десять монет Я десять монеток, типа, собрал. Ага. Димон, что ты видел. Не, Димон, тыщи, это тыщи, вообще не в этом здании, иди. это точно. Она на улице должна быть. А ты как на эту юбку забрался, Димон? А Хочешь скажи? Я что-то видел, но я не понял. Тебе расскажи-то да покажи. Ну. Надо бы четы бы провести эти, чтобы ну нападение урона не было. Блин, это вообще. Ну да. Четы, ты лошара? Что за у него не Дима, да я, конечно, хотел расплатиться, но это не Варик был, это точно не Варик, это тупая мишка. Дима, думай, думай, думай, как братишка. Как ты так делаешь? Зеня, а вот эти вот реально там где, да? да? да. Повернись. Повернись. Повернись. Повернись, еще чуть-чуть. Выше, выше, выше, выше, подними. Здесь, здесь, нет другого острова. Пока сюда... Попасть? Нет, нет, нет, нет. Подратик. Я не знаю. Я просто туда оставил. Просто так же... Оно вот оказывается вот в этом районе, короче, да? Куда ты изначально смотрел, да? Он ты походишь, и все сюда. А, я чуть не упал с камушка с этого. Тихой! По морде, на Не, это так не работает Ну это с улицы? думай думай думай это очевидное место это с улицы <свят> или создание но думай я тебе договаривал подсказка пусть я тут альбом пускай я не умею шутить <свят> неважно хоть где ее вы читал ищи чем? Я же хотел подсказать. Как ты догадался? Да легко просто я подозрительный на сундуке. Я хотел сказать на сундуке, но подумал не буду говорить. Давай открывай двери, пассив. Ты жирный какой я. Так, ладно, бульбички искать другие. О, я Нет, здесь ничего нет. Блин! Да да что там я ищешь понял, что? Через тридцать секунд он выйдет на не-не-не, здесь тоже. Смотрел. Туда не попасть. Голову тут только ну, Далеко. И высоко. Так. Далеко и высоко вы? Да. Как именно далеко и высоко? А вот так. Я вас даже не вижу, падал. Короче, <сícoughs> <если> <сícoughs> так вот так делаешь. Все, Димон идет туда. Тыкаем. Слушай, как он сверху бери, иди. Ха, падла. Что? А что ты убежал сразу? А че, мне на тебя смотреть? Да, не ожидаться. Вот колосистые у тебя дитё, а? А вы знали, что так можно? Ты про чё? А я буду знать не скажу, как затролить манека. Ну это не я, как всегда, да, буду тролить. Я, я это, я знаю. Чё хорошая штука. Ага. Должно же быть здесь кто то но не так просто жить это все. Подуми. Должно быть, должно быть, поищи. Кто-то <связано> на меня снял. <связано> <связано> <связано> Иди нахрен! <связано> <связано> <связано> И чё ты там встал? <ợто> давай, давай, давай, ты тут, ты тут, ты не ты Я ты ты ты Шутка! Я тебе расскажу. Шутка? А у меня, я не умею шутить, Димон. Шутку скажешь? <Sug> Нет, не скажу. Димон, дайди за нафиг! Он меня затроллил! Ну и следующий маньяк я. А где Евгений, что-то он притих. А он спрятался. Найди, Да иди попробуй. Евгений, цир-цир-цир-цир. Да я на видном месте прячусь. Ты на улице или в здании? В Жень, шуточку можешь рассказать. Такую. Ладно. Ладно. Я за тебя тогда ее расскажу. Это вот, тогда ты Димка его отпустишь. Я типа его спалишь. Ну, если он скажет, где он есть. О, пиратеночка прикольная. Не скажу. Продолжаем. Да ты меня спокойно найдешь. Можно сказать, что я и прятался. Димон, шутка, шутка для него. Шутка, шутка же я, шутка. Все уже поздно. Ладно. А это был второй раунд? Да, я теперь маньяк. Так, что, что, что, за бред? Почему я не могу за маниаком выйти? Я зашел. А че я за бота зашел? А че я за бота зашел? А че я за бота я зашел? Димон, я за бота зашел. А, да, я... что ты сдох? Я, я... Ай, Паркур, пар. пар. паркур, паркур. Кого-то я уже видел. <laughs> Иди сюда. Нет, <смешно> короче, фиговое <щеклевое> место. Пашок, ладно. Никушка, у тебя бот завалил, ты представляешь, да? Я бот завалил. Ты что? Опа, чай, еще один. Иди сюда. Моя еда. Гаун логанул. Иди сюда, еда моя. Давай, иди сюда. Женя, гренок, кидай. Световую. Давай, иди сюда, я буду тебя хомяк. Иди, еще один. 10 кп осталось. осталось. Дурак, осталось. осталось. дурак что ли? Ты дурак? Ты дурак? сам себя убил, ты представляешь, что ты на интеллект ⁇ пто. Я, она... Я, По-любому он там Два дебила это сила. Не понял. Блин, ну все-таки. А мне что-то кажется, что есть это место, откуда-то. Дерево, дерево, дерево. Ты увидишь? Я слышал, но не вижу. Морда такая. Здорово. А вот... побежал, побежал. Че, знает это место, что ли? Сейчас найдет. Наверное, я знаю, но... Нифига у а, Понял, понял, все понял. Давай! Давай! Давай! Оп, оп, давай. А тебе, Ах, зараза... И оттуда, ни оттуда не допрыгну, да? Логично, колёт... Логично~! Шунка... о фоти Как мне туда попасть?.. Да он не догадается, кирпич попасть. упасть. Не, ну прикольно, а ты. Даже, можем, даже типа можем вслух даже говорить, он даже не поймет. <связывая> Мы его достали. <связывая> <связывая> а у меня душ, эти твари. Ай, какая сволочь-то <связывая> делает. <связывая> Это же <Женя. связывая> Коля. А я Замри, Женя. Я попал? Серьезно? Женя, а? не двигайся. Ты видишь меня? Упа, Женя, Женя, Женя, беги, не убегай, не убегай, не убегай. Пусть он добежит. Давай вот сюда вот, встанем. Давай, я тебе верю. Вот. А как ты догадался? А демон. Само получилось. За тот Да. Я ему не дам же допрыгнуть до нас. Вот, черт, я Ну, не Конечно, мы сверху он оттуда спрыгнули. Ааа, открова! Да! Так, тебе надо. Надо как туда попасть. Женя, не упади. Да блин, я забыл. Я так лови, да, я попадал. Я просто проверяю, мне что-то кажется, что где-то здесь и есть секреточка. Женя, а давай гоу вон туда. Во! На маленькой дерево. А, <свали> я, <свалить>. туда... <свали> чё, ну, я тоже туда хотел. А, а давай, давай. <свали> я, я пробовал снизу запрыгнуть, и получается. <свали> да понятное Понятно. <свали> Я попадал без морика, придется вниз, спускаться. Нет, ты там сиди, Женя. Не догадается все равно. Блин, а как <свали> я, я забыл, как я тут попадал. <свали> Ох, нихрена у меня лагает. ⁇ ппона, мама. Так, как же вот попали тварь. под холодный. Ты чуть не улетел. Так. Дерево, дерево, ну как-то так. Что он делает? Не пойму, чё ты там... А я его вообще не вижу. Ладно. Ой, Димон, рискуешь? Рискуешь? а а а эм, чуваки! А-а-а, нихуя себе. А-а-а, иди сюда! А как он туда попал? Не важно. Я мастер такой! Ах. На в жопу! О, чмон, ну, Ты зачем мне кинул? тянул? Да не очко, он туда Я не его... так... О, залезь во внутрь, вообще, в дерево Сюда, Нет, нет, вон, вон влево, вообще, он туда же А чё, нормальная личка, в принципе, да? Не, а ещё ниже спустить. Нет, нет, не, вправо, вправо, вправо, вправо. Так, э, как я туда попал, то нет, Вон туда, не да. Не, не бойся, не упадешь. Я-то я такой челик, что. Вот. Ой. Все, и чё, да? Вот, сюда сядь. И все, он даже не заметил. Да, да, да. Так, ладненько. Я в домике. Вот раз, дайте, блин, нормально. Посиди. Посиди, он не догадается, Саша. Я вообще нычки ищу. А я, вот я, это... я, я нычки ищу. Там? Я ищу нычки, понял, да? Что он там еще придумал. Это же хорошо даже, к то, что я не добежал до пункта назначения. А то сейчас прыгнул бы в тот квадратик, блять, и все, и пиздец. Испалился бы. могу подняться. Знаешь, как как он, там я... А ты все равно не поймешь, Колян, какой квадратик и где. Что думаешь, допрыгнуть? А, в принципе, получится. Чуть-чуть. Как, как, как я тут, я чуть -чуть. думаю, что. Боже. Думаю, что я не очень. Ага. Тут все. Тут уже Получится. А? Получится, Сюда, получится, ты? надо прыгнуть. Нет, там не получится, там нет выступа. Вот я тоже стану... И он там затаился, у меня уже скучно стало, надо бегать. Бегай. Тебе не бегай, бегай. Бегай, Если хочешь, не бегай. Что ж, это когда. Дебильные, блин, жуки. Я оттуда, вон, на дерево попал, ваше, а то. И, Женя. я. Жук, а? Ну иди сюда. Ой, а, а у меня, А у меня, у меня, тоже, жук. Что ты думаешь? Ну на этом Это мы наверное, наверное на этом ролик закончим. Всем до новых встреч. Всем пока. Подождите, подождите, давай, давайте. А, нычки, нычки. Да, да, давайте, да. Давайте, давайте, конечно. Смотри, Жека, иди сюда, я тебе прикол покажу. Смотри, ты знал, что можно вот так делать. Кстати, Димка, куда я попадал, вы видели, все? да? Смотри. А я знаю, что типа вот сюда и. И все. Я знаю этот прикол. Давай, выпускай меня уже. знаю этот прикол. А, Димон, я этот знал прикол. Я в него самый первый попал. Да-да-да. Я... Хорошо, что не нажал. Что мы это... е -е -ма, е -ма, е ма. Давай, я Димон, думаешь, показ... что Показывай, где нычка. Я, я тут пойду нычку покажу. Которую я... я видел и сейчас видел. Ну? Алеф, пойдем пока ждем тебе одну, которую а, я нашел. Давай пойду, сейчас отсюда уйду. Пошли. Вот эту, которая на коробку. Ну да, да, давай. Смотри, где ты? Да здесь, я сзади. Пойдём. Попадай. А, на коробке я знаю? Да знаю я на коробку. Вот сюда, бежишь, вот. Вот сюда. О, я хочу на дерево телепорт. Серьезно, это оудеть, что ли было? И да, да. Ну, я Да, А я вон туда видел, видел он там Димон. Вон на верхнюю. Бегу, он я вон туда попадал. Короче, сейчас подождите, я выйду. А, прыжком, прыжком выпрыгиваете. Короче. Но. Так, сейчас помним здание. Вот это вот здание, то бишь. Где-то вот в этом да. здании, короче, получается. Вот, это здание. вот эти вот книжные полки туда заходим сейчас. Вот здесь, а вот книжные полки заходим. За мной, за мной, за мной. Бля, вы... Не туда попал, короче, немножечко. Нева, нашел там? Как-то нажал я и попал наверх. На ролике, короче, перестал... А тут вот... А у кого изумруды есть? Изумруды? А, это мне собирать. Облю. Житель есть типа с изумрудами, слышишь? Облю! Здесь ещё, может, <связи> что здесь еще может А что, может, что-то здесь еще есть, а? Возможно? Как прикол. Таковой. А а. а, короче, я вот здесь где-то прыгал, короче. меня так чул и перепортнуло. Или я на Е e нажал? Ну, вот здесь а вот или какой-то был. Либо не в этом. <связи> ну, Вы что еще там что Да. <связи> <связи> <связи> <связи> <связи> что это было? Димон что ли? Я Привет. на жордочку не допрыгнул. Эй, Коля, ты меня видишь? Нет. А Иди сюда. А! Так вы оба есть что ли? Нет, я неплохо. Я здесь спрятался. Прикольно. А почему я тогда лечу? В принципе, все нычки нашли. Че теперь будем? Не, подойти, подойти, а, а на не на все не на вес, на скил-тест на еще. А, я... на скилл тест да. первого этажа. Но, а... Где, коля, колян с твоей нычки. А вот эту нычку видели, пацаны, пацаны. Да, я находил. К моей? по типа, полку заходишь. Да, да, да. А, это знаю. мы находили, да-да-да-да. Ж... Ой, колян с твоего скил-теста на паркур идет. Ничего у меня тут нету. Вот тут в углу прыгай, Блин, ты где там? Отруби <смех> <я> не был. <смех> Еще наверх можно забраться. О. А как я тут залагал так? Ладно. Вот а знаю, а что, ты что? Это 2 ты 2. Димон, 2. что ли, сдох? Да. А как ты так? <смех> я, на, я на паркуре проходил. <смех> Серьезно? <смех> да. А где паркур? С твоего скил, с этого телепорта. Мы вот сзади. сзади, Женя. А, а вот здесь Кимка? С твоего. С твоего этого. Женя, decent, like. спустись вниз, блин. Лестница сзади, Женя. Да нет, так пройдет. Женя, <working> надо было на первый этаж. <cotton printed detonff> так, Таямба. Никто. Там иниз спуститься? <edges> <Но>, <moisturizing> да, на первый этаж. Интересно знать? Заходи как на первый этаж. Это что такое? это я сдох Дима, ты как так Дева! Дева! Дева! Дева! Дева! Дева! Дева! Дева! Дева! Дева! Я видел, я видел, Дева! Дева! Дева! Дева! Дева! я Дева! Я Димона заскринил. Дева! сделает. Я вас обоих заскринил, если Дева! А, Дева! Дева! Дева! Дева! Дева! сзади, Дева! сзади, сзади, Туда вот прямо, прямо, прямо, налево в здание заходи. Стоп. Подожди, подожди это направо Книжные полки, да. Книжные полки, Женя. Назад. Назад. Вот так, Женя, налево. Чуть-чуть вот левее. Чуть, чуть левее. Прямо иди. Где Холя, блядь? Направо поворачивай. Направо как ну, Женя, Теперь назад, назад. Ну дальше проходи под нижним полком, Женя. Нет, давляториан пойти. Тебя сюда что? Нет, вниз спустились. Ой ой Вот видишь? Я димон здесь. Да. Вот книжки, вот да. Я здесь. И вот паркур, да, тот самый. Да, да. Два из четырех изумруда видите? Четыре изумруда и что-то скридер этот даст. А-а-а, он нам, наверное, это летал. Куда? Хватит пить, спать. О, блях. Четыре изумруда надо. У -у -у! Ну я-то не сдохну. <г aging> Ой, я гранату подобрал. Короче, сейчас я изумруды соберу. По-быстренькому, как Сайгаки. че давайте еще что-нибудь посмотрим. Давайте, давайте. Так, суды, суды, суды, суды, это он убил. Короче, надо он. А, процедуру. ты коллег маньяк, да? Алло, ты маньяк? Да. У тебя должны быть монетки. Так я их собираю же тебе говорю. Ты 4 собрал? Нет, еще одна. Еще одна. 4 монеты, 2 монеты надо. А, <пар cs implication> у меня лагает, смотри. Меня не пускает. Э? <fuel Guangma> Там фишечка. А, очки дрона. А, очки дрона. А, очки дрона. А, А, -а я не <confirmation. говорот> <Ой, Toni> <Firstly none> <rewind> Может Это... было не говорить ему, да? Да, да, да, да, догадался бы сам, да? И чисто про... Да, да, я лах, конечно. Так, ладно, я пойду. О, колек, а еще один да? Ладно, что, уходим? Ну, на этом мы ролик заканчиваем. Все. Всем спасибо, всем все свободно. Всем пока, до новых встреч. Встретимся в следующей серии, когда им соберемся. Всем пока.